Знаешь буквы. Обедет. А, а в это? сидит кошка. На крыльце. На крыльце. Шьет штанишки. Мужик. Мужа. Чтоб не имелся, он. Шок. В Стужу. Вот тут пятер.